Ника Эн Пай, да, подаёт? Ника. А, Ника Эн Пай офлайн? Ну, я так понял. здесь, вот. это я, Ага, это я. ага. на Аристотеле и... А, и, а, а их нету, они клэкнулись, они не играют. Ага, а, хорошо, хорошо. А, так, дальше, Супер Джек и Заза. Ну, я так понимаю, ни того, ни того Суперджек нету. Суперджек забанен вроде. Класс. Так. Три-так на Ховерта. Три-так есть, Ховерт есть. Я не вижу его. В... Mm -hmm. Ховерт вчера был. Ага, окей, Ховерта я так понимаю нету. А, так. А, дальше. Три-так на Блок Блоковича. Ну, Блок Блоковича вроде бы нет. Тоже да? нет. Крутая Хорошо. Э, так, повторим неявкам Мы закончили. Давайте теперь. Э, значит, Третник подает на Айдуку. Айдука есть? Это вообще кто такой? А, ну, Айдука. Подаю в суд на проникновение. Ну, ты на... же подаешь что-нибудь и знаешь, кто это. Нормально. там ты дело и это настолько устаревшие дела, что их уже не помню. Хорошо, его нет. Третник на Тощи Кейв. Тощи Кейв такой имеется. Классный человек. Но я так понимаю, нет. Да. Так, и последняя, первая неявка, Wild подает на Кенси. Ну, обоих нету, я так понимаю. По всем неявкам мы прошлись, очень быстро, оперативно работаем, да. Теперь начинаем нынешние дела, значит, начнем. А, араб подает на вот тупого балбеса. Не араба, а обоих я так нет, понимаю, обоих не нету. балбес. Ага, обоих нету. Тупой балбес на Наян есть? Наян или тупой балбес? Я так понимаю, Нет. тоже нету. Прекрасно. А, араб и спокойней. Спокойней есть? Нету. Нету. Идеально. Да. На Наян на тупой балбес. Ладно, не будем комментировать. Там стрелка была не на друг друга. А. Итак, э, э, Нейтокс на, на, на вот злая леди. На итогса нет, у злая леди есть. Говорят, ага. что есть. Есть, он вроде бы сменил, что ли, аккаунт. Николас. Да, выходите, пожалуйста, да? Выходите, я зачту ваше дело. А, вот, клеточку. А, да. Я зачту ваше дело, значит, да? Я, найтокс подаю в суд на злые леди за э, кражу моего пороха из ячейки в размере 131 штука. Требую от него компенсацию. Давайте мы вас слушаем. Ты аккаунт, что ли, снова купил, а? Блядь, у него только вчера аккаунт с полным доступом спиздили, он че, опять новый купил? Получается так. Я знаю его историю. Да, да. давайте, рассказывайте. В принципе, Что почему бы не написать, если вы пишете до суда, да? Вот. Почему бы не написать? Заранее. Ну, ладно. Мы вас слушаем. Это намек на следующих людей. Все ошиблись. Я спустя неделю зашел на сервер. А, значит купил. Кек. посмотрел в свою ячейку ага. там нет пороха угу. хорошо угу. а вот можно это уточнение какая ячейка где именно вот, вот, да? у нас на рынке ага. позвал админов а именно дофок но ну, это тот что только что суициднулся да? Ага. да что дальше ага. Заберил, да. короче. Ну да, скорее всего. Ага. Он мне сказал, что злая леди забрал порох. Ага. В размере 131 штука. Ага. То есть в ячейке продавался какой-то товар, который купили за порох, и злая леди забрал этот порох, да? Угу. Хорошо. Это все из э, ситуации данной, да? Хорошо. Ну вот, злая леди, давай. Я ничего не помню. Не знание или не помню, я был какие-то пьяные чисто можно? Я были плохо. Слины да фопик вам предъявлял, доки? Или вот, не знаю, какие-то вот слова хотя бы до фопика. Ага, прикол. Ну все, можно. Ну хорошо, давайте так, как, так как дофопик доверенное лицо, да, то в принципе сейчас напрямую у него спросим, если так он... Так вот э, сходит прочекать, тут же вон Сити-20. Или спать, иди прочекай, да, ну, под нами, ну, он... Я могу а, прочекать. Иди прочекай. А, какая ячейка? Покажи. Пошли за мной, пошли, покажи. Покажи. пошли за мной. А мы в это время будем тусить, да? Может, да, что-нибудь... Блять, он сбежал. И кто и нас... может кто расскажет, какие. Да, да, сбежи... давайте я, я... я всунул враг. Пошел нахуй. А. Класс. Класс. Я забыл. Кого есть на свои истории? А ну вот присяжные, вот да. Напишите мне, вот что вы думаете по этому поводу, ну, если хража э... будет. Это а? и эти... высылать вам. Получается, или просто сказать что вот тут это а, ну давай скрины вот для скрин выглядело неправильно писал сейчас будет 5 триллиардов скринов так, вот можно сейчас я отклонюсь от темы фспдшники, да, вот хватит меня байтить, чтобы меня поймать. Все, на этом закончили, да? Так. Фиксируем, да, или нет? Вот. Выехали, выехали, Я случайно не сходишь. Можно просто подойти и сказать, я поймал бутовку, все. Дай стрел. Эйсоп, ну, Рисап, убери вот этого вот человека отсюда, пожалуйста. Да не так. О, он сейчас суицидится, алло, блять! Пожалуйста! Ну ебать, вы видите сейчас? Просто посмотрите, нахуй его выпер, и он сделал суицид. Кто там помер? Тут кто-то прыгнул и умер. Да всё нормально а, да, все. Я скину да, скрины да, Скрины да, скину да, Нормально Нормально, да, короче да, я парю, парю, парю такой, я пролетаю Спокойно приземляюсь и у меня и урон просто смотрим спины фиксируем сколько злая леди заба забрал значит до да? 10 плюс 30 40 плюс 36 76 до да? плюс 40 сколько там ну нормально да и плюс ну да где-то так пороха и было взято ну, вот, злая леди давай вот теперь тебе напомнили да вот давай а, оправдовывайся ими вот мимика, да. мимика, здесь а? А? а, а, какие будут, да, оправдания и все такое? Понять и простить. Понять и простить. Вот, а, а вот теперь вот вопрос, мистер, э, как вас там, э, э, вот, да, вы, вы готовы его понять и простить? Ну? Или... Нет. А, Хорошо, или... тогда вот присяжные, есть вопросы у вас, да? Нет, это, блять, сразу Чисто... видно. Кра... Кра... А, Кра... Ну, давай. Кажется, библия, само... кражу пиздят все закрошу лишается а у вас есть точная что вы точности вот что означает компенсация? просто возврат или больше что именно вы хотите ваши Это требования микро. ваши требования да? Присядьте, решайте пока там шатадао чуть больше ну, шо могу сказать? Знаю, Леди, ну давай, оправдания будут хоть какие-то. Нужно было деньги заработать. Понимаю. Ну получается, что? Сейчас вот этот вот полигон из трех человек, да? А че вас двое? А где третий? Да третий, у третьего интернет ебанулся. То есть у меня. Ладно, тогда сейчас. Эники, баники, еди. Короче, иди ты. Давай ты. Да, давай. Давай. О, Тостер, Снимаю. красиво. Чу, oh, no. и ты зашел. Тостер, yeah. иди обратно. Иду да. обратно. Да нет, Понимаю. Посидит, подожди, пусть сидит. Сейчас, у меня, может, не зайдет. Так Ой. может просто через этот, через дискорд, там же просто они заходят в ну, чат, это давайте, шо, шо, присяжные. Давайте, что, шо думаете, присяжные, что думаете по этому поводу? А? Так пусть они идут за присягу разбирают и потом один человек скажет и все. Ну так давайте идите шо? Тут ну, есть для большой. присяги место какое-то? А, да, или вы в там да, следующий канал, присяжные. Давайте, присяжные, в следующий канал, решайте. Невел и Слайм, еще кто-то. Алгем, блядь, проси. Алгем, Алгем. Да. Навальный ну, идем, идем, Он уже... Да, ну, все, все, слайм, давай туда. Идите туда, дорогие люди, да? Все, все они уже там. Можно историю подсказывать? Да, давайте истории, значит, объясняю. Я... У меня э -э... есть история. А. Я, короче, как-то И... раз сижу вот там вот у блоке. Хочу, короче, значит, сижу, чисто чилю. Мне сносят тотер в я падаю. Вот. Еще за мной, короче, кто-то прыгнул, я не знаю, тоже. Мне кажется, это неправильно. Вы... Какие вы ваши давай? требования? Для кого вы мои вас? требования, значит, во-первых, чтобы завтра под окном у меня стояла Умборджини Авентадор, вот, и ага. чтобы мне, то есть, ну, приблизительно дали опку, вот, э, мои требования. А. Вот, да? Ну, да. вы согласны на эти требования? Ну, иди к как бы дохуя хочешь. Неважно, абсолютно. Обсудили, короче... Ага. Кто-то хуйло должен 140 выплатить. Вроде ну... бы злая леди. Ага. Ну получается, что? Злая леди должна выплатить вот этому вот данному человеку. Э, ник да, э, ник Ласс Норгард. 140, да, пороха в течение какого времени? Ну, неделя. А, ну, неделя. Устроит вас такое ник Ласс. Э, так, ну получается все дело закрыто, вот э, сожгите, пожалуйста, вот эту вот бумажку, кто-нибудь. Выкините ее нахуй. Выкинь, выкиньте из цитадели. Цитадели. Цитадели. цитадели. Вот туда в жопу. цитадели и все. И похуй, все могут выкинуться туда ж. Туицет это Ладно, допустим. Дальше Тритек подает на базиза. так есть, базиза есть, базиза нет. Ага, окей. Бази... Нормально. Так, дальше. Малыш с бухлом на Карума. Ну, в принципе, ни того и ни того, я так понимаю, нету, да? Поэтому. Карума был сегодня. Карума есть, не Карума нет. Ну, а же человека нету, так что все, блять. Спуди Мэнчик, да, подает на Майнкрафт Плееры. Кто-то так есть? Таких нет. А, э, Дио Брандо подает на государство. Ну, его, к сожалению, а, нет.